Здравствуйте, дорогие друзья! Прошло три дня, и мы идем со своими листочками продолжать наш ритуал. Осенний денежный ритуал. Да, очень хорошо, так звучит классно. Сейчас выберем место, где мы это с вами сделаем. Красивое такое дерево. Итак, дорогие друзья, продолжаем наш денежный ритуал. Здесь мы вот из дома принесли эти листочки еще раз и написали свои вреднючие убеждения, которые нам не дают притоку больших денег. Вот мы троем не собрались и <смех> вот такие у нас получились. Деньги меня не любят, ко мне не идут большие деньги. Деньги достаются тяжелым трудом. Вот, пожалуйста. Ну, вы пишите те, которые вам более ближе. Неважно, какие вы напишете. Вы можете написать не просто деньги. А, например, гривни вам не идут, деньги вам не идут, там <смех> доллары не идут, да рубли не идут то есть ту валюту которую вы хотите или просто слово деньги это все на ваше усмотрение теперь заворачиваете листочек вот так вот комкаете его ложите между листьями вот так свернули все и вот сейчас вот здесь нам еще помогает она вот приготовила ямочку мы туда ложим. Вот, что она, вот, да. а? вот так ложим, и Можем. мы его закапываем свадьбу да, Обязательно говорим, да. матушка земля, прими и переработай во благо да. Эти все негативные убеждения по деньгам Все привычки негативные да. Все привычки негативные Да что делаете вы дальше? Вот мы теперь закопали. Дорогие друзья, деньги любят веселых, счастливых, позитивных и тех людей, которые действуют. Теперь ваша задача действовать. То есть вот эти, которые вы написали, ваши разрушающие убеждения, привычки, те моменты, которые у вас связаны негативно с деньгами, нужно их каждый день себе брать и прорабатывать. Превращать эти минусы в плюсы и задавать себе вопрос, как же я могу сделать так, чтобы эти деньги приходили, чтобы эти деньги меня любили и как сделать мне свой труд легким. На это может уйти время от месяца до трех месяцев, кому-то еще более, смотря насколько у вас эта привычка закоренилась, насколько она в вас вжилась. Зависит от этого. Но если вы будете действовать, вы действительно получите результат. Итак, дорогие друзья, с вами были Сауле и Мурат Тинибаевы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. Ждем вас на следующих наших полезностях. Пока-пока.